Так, друзья и подруги, а также их родители, хорошие истории, увидеть не хотите ли. Так, ну может для кого-то это ничего особенного, а может для кого-то и наоборот. Кто-то будет аж завидовать. Дам какое небушка. Копель какая бодрая. Не просто копель, а потому что уже там с крыши почти что нечем устаивать. Вот. Вот оно, солнышко, почти весеннее уже. Вот. Ну, белая мерзость, конечно, еще. Но, тем не менее, если учесть, что это вот, на народном наречии месяц лютый, вот, три дня максимум мы позволили этому случиться. Вот. Как ни старались эти, которые там хотят бадобумать, вот, которая сейчас там тренируется убивать людей, бабахкает. Вот, херушки им и на небесной сфере тоже им за лупу на воротник. Вот, пускай твари тоже начинают отчеловечиваться, учиться творить добро. Вот, всем на благо. Вот То, что знают учить других, то, что не знают доброте и человечности, пусть приходят к нам. Будем их обучать. Так, вот опять повторно вот на этот самый, но сейчас чуть-чуть зелененького. Не, это, конечно, дверка облезлая, а у наши вечно зеленые, к сожалению, только елочка и сосна. Но, тем не менее, все равно значительно приятнее зеленые цвета, голубые вот, и чисто белые, но только не вот это. Да, здесь все должно быть цвести и благоухать вот так что вот видите вот, осталось как, календарных меньше двух недель и весна вот даже для официальных дебилов все таки вступает в права так что все перемога за нами умнейте становитесь человечнее, добрее, светлее теплее Вот всем пока-пока Дата сегодня хрен его знает какая. Ну, в общем, меньше двух недель до конца хеврюля. Пока-пока. До следующих встреч.